Всем привет! Орки традиционно вон! Сегодня я вам представляю очередное поколение светодиодных индикаторов это уже пятое поколение более полугода назад я вам что-то подобное показывал но это было в индукционном виде то есть вот эти вот варианты которые были в таком примерном виде я вам показывал в тех нескольких выпусках по индикаторам. И, как я вам обещал когда-то, я их переделал в несколько другой формат. И потом еще перешел из индукционных в статические. То есть вариант, который замеряет именно полезную энергию, а не паразитную, как вот эти вот индукционные. И вот создал новое поколение, как, которое оказалось где-то почти в пять раз чувствительнее, чем те, которые я вам показывал второго, третьего поколения на вот этих светодиодах силовых, то есть осветительных. Ну, как оказалось, самый главный недостаток этих светодиодов, кроме того, что они все-таки не совсем предназначены, для таких вещей они находятся на металлической подложке, так как они силовые и требуют несколько теплоотделения от себя. Поэтому там большая емкость, относительно большая, которая нас не устраивает при 300 кГц. Самые лучшие экземпляры это где-то 10-20 пик и выше, даже больше сотни. Вот такие есть, я вам не рекомендовал их ставить. Но, ну, тем не менее, чувствительность была достаточная, чтобы более-менее нормально видеть тот же посох и все эти остальные энергетические излучения. Не паразитные, а именно полезные. И вот я решил все-таки перейти из этих светодиодов на СМДшные, но уже именно в таком варианте и как видите я фактически все перевел уже именно в такие светодиоды эти оставил только чисто так вот для сравнения и чтобы вот например вам показать а так настоятельно рекомендую вот именно брать такие SMD шные вот типа 0603 или 603 ну 805 и бескорпусные в чем их достоинство? Главное, они не силовые, именно индикаторные. Меня давно привлекало то, что они очень ярко светятся. Для таких маленьких, очень маленьких размеров яркость высочайшая. Так как они не силовые и не разогреваются, то, соответственно, подложка им не нужна. И они внутри себя голые. То есть, просто кристалл. И я как пытался посмотреть хоть какая-то емкость, я так и не увидел. То есть там буквально пики 1, 2, 3 пика может максимум. Поэтому они могут работать свободно и на МГц и выше, и индицировать более высокие частоты, чем даже 300 кГц. Или около 300 кГц. Так вот, в чем оказалась разница и в чем достоинство? Опять же, по сравнению даже вот с теми же неонками, лампами дневного света и тому подобное. То, что у них настолько высокая чувствительность, что даже вот у меня, например, посох при вот таком виде индикатора, или даже вот такого, то есть это проводящая лента, ткань, и вот такие светодиоды. Вот подвесив недалеко от посоха, мы его видим на расстоянии более 60 сантиметров. Даже под 70. Это ходить можно между посохом и индикаторами. И Если их во множестве подвесить вокруг посоха, можно очень интересное многое чего увидеть. Но это уже позже. Так вот, я вам покажу, как это все работает как на самом деле все взаимодействует и вот как, чтобы можно было сравнить с предыдущим серией или версией. Как я вам рассказывал раньше, в предыдущем поколении индикаторов индукционного типа, там 60, 80, 100 витков провода 0.1 и обычный контур. Наматывается, делается вот такая Круговая петля из светодиодов. И просто вот сам контур и подсоединяется сюда и сюда. То есть светодиоды все последовательно. И вот там была одна особенность, которую я вам рассказал, показал, что вот половинки индикаторов светятся только в случае том, когда находится на настоящем излучателе. То есть вот такого типа. Они, когда ТОР. Когда ТОР, они показывают как обычно. Что сейчас и продемонстрируем. Вот, как вы видите, вот эти индикаторы, они чисто индукционные, красные, синие. И вот только когда они Касается уже излучателей чистой энергии. Только тогда они там где-то показывают половинки. Вот. А вот эти индикаторы, как видите, ничего не показывают. Но они показывают именно чистую энергию. Сделаны они именно только вот так. То есть если здесь комбинировано и контур, и вот такая петля, то здесь чисто петля. Берутся 4 кусочка провода, соединяются светодиоды последовательно и все. И вот мы видим вот такую картину. Если мы возьмем неонки, то вот они будут только светить буквально вот на самых кончиках выхода чистой энергии на разъемы. А индуктивные индикаторы, конечно, будут показывать вот паразитное излучение которые нам, в общем-то, и не надо. Опять же, мы можем видеть вот так вот. Это тоже уже на СМД собрано. Или вот как традиционный тот индикатор. Так вот, мы все это видим. Только когда это реально. Настоящее излучение. А уже вот то, что излучается паразитно, мы этого не видим. Опять же, если мы возьмем вот посох, нет возможности разместить весь посох. Поэтому я только как гибрид его включаем вот мы видим вот индикаторы светятся, вот даже просто лежат рядом и вот теперь я хочу вам показать сравнение какая разница Между светодиодными индикаторами на СМДшных и на силовых осветительных. И вот можете посмотреть, что индикатор начинает светить в таком виде. Пока я показываю его как самостоятельное. Буквально вот пару сантиметров. Если мы возьмем, ну, например, вот такой же индикатор тоже на 6, так как тут у нас 6 светодиодов, и здесь 6 светодиодов, то светит у наш. То есть в таком же корпусе примерно такой же объем фольги. Но светит он мод на 15 сантиметров. А если мы его возьмем вот так, то будет еще дальше. Если этот возьмем так. Он засвечивает больше, но все равно очень близко. Здесь вот аж 20 светодиодов. Конечно, расстояние будет поменьше чем тот, который на 6, так как, сами понимаете, нагрузка большая. Вот здесь такой же размер, но тоже 20. Вот здесь, например, 10. Соответственно, чуть дальше. Это желтые. Все это делаю. И вот такие. Значит, я вот специально делал корпуса. Вот это вот 12. Это 13 сантиметров. И это 14,5. Разница между ними, конечно, хоть по чуть-чуть, но есть. Ну и правда, вот здесь у меня такие специальные контактные площадки. Они заведены вовнутрь, чтобы соприкасалась с внутренней частью этой стороны. И вот видно этот, насколько идет. А вот эти, они не соединены вовнутрь, но здесь просто площадка медная. Это, конечно, тоже свой эффект дает. Самый оптимальный размер, как я вот решил для себя, это вот такой 130. Самые разные варианты. Опять же, вот сейчас я не касаюсь непосредственно. И тут не везде площадки есть. Я специально делал разные варианты, чтобы посмотреть, насколько это все актуально, не актуально. Конечно, площадочки желательно, и чтобы они были еще и седины. Так как это все повышает чувствительность до максимума. Но ну, если в этом нет необходимости, то оно может быть вот и в таком виде. И вот полностью изолированный индикатор. Но, тем не менее, вот достаточно далеко показывает. И это сейчас он ограниченно показывает, потому что сейчас режим гибрида, а не посоха. То есть, если подключить сюда дополнительные излучатели и поставить как посох, то вот это расстояние оно увеличивается почти в два раза. То есть, выходит, что вот на таких индикаторах посох виден где-то на расстоянии 35-40 сантиметров вот этих индикаторов вот на таких индикаторах где-то видно на 45-50 примерно ну те вот которые длине, если их конечно делать тоже не сильно много это я все для примера чисто для испытаний а так, конечно, я их потом порежу, потому что слишком много. 20 штук ставить это много. Вполне достаточно по 6-8. Уже даже вот 10 это многовато. Для того, чтобы это хорошо видеть. Тем более, вот здесь у меня все по 8. Вот видите, синие, зеленые, все соединим матрицу последовательно. Вот такая универсальная матрица берется, к примеру, светодиоды. Я, как сказал, 603 можете и другие пробовать это уже вот самые разные цвета и оттенки Вплоть до ультрафиолета я много экспериментировал с разными опять же платками надо будет как-то самому нарисовать уже окончательный вариант пока на универсальных значит это все продается на алиэкспрессе вот такая матрица вот таких 20 штук с двух сторон на одном варианты смд 0603 или 603 а на другой стороне вариант под 805 вот, значит их было 4 на 5 20 штук если считать с двух сторон это 40 штук то есть берете их расслаиваете пополам вот как я это и делал то есть как Видите, вот тут одна только сторона. И получается, что вот 40 штук можно сделать. Стоит это меньше доллара. Вот это все 40 штук фактических. Ну, 20 штук умножаем на 2, 40 штук. Вот это все меньше доллара стоит. Вот такие платочки, они есть меньше доллара, есть больше доллара. Универсальные это типа для, для того, чтобы научиться паять. Вот такие вот универсальные платки продаются они уже соединены последовательно тоже удобно с одной стороны вот как я здесь взял вот они вот вот например вот эта полоска вот она 20 штук я даже уже и не просто ну, просто разрезал и все даже уже не не делил И тоже вот расслаиваем пополам вот так вот вот как здесь одну часть на другую. Они разные. И я скину потом ссылки на это все. И вот берете прямо готовая прямо уже и соединенные, и просто только кончики вот. Ну, естественно, последовательное. Одна сторона в одну сторону, другая в другую сторону, к примеру, как здесь. Вот здесь в универсальных. Здесь, так как оно расположено вот так, то я делаю вот так. И, соответственно, можно паять, просто на... паять сюда проводочек. Вот провод, там типа 0,14, голый, медный. Прямо паяете и просто режете там, где надо разрезать. Вот такая, чтобы змейка получилась. И все. И вот края соединяем. Берем еще с центра отсюда. Выход. И вот у нас матрица. Вот по такому же принципу абсолютно. Как паять вы уже знаете. По моим предыдущим выпускам. То есть берется паста. Вот есть такое устройство. Буквально садите на эту пасту на контактике. И потом на разогрев светодиоды накидали разогрели вот у вас все делается очень быстро вот таких 40 штук можно наделать буквально за полдня так теперь я вам покажу как все это дальше работает. вот в таком виде индикатор как видите вот расстояние какое ну, как, если это интересно, можете его вот делать вот так. То есть, просто кольцо, кусочки проводов, соединенные последовательно вот светодиоды. Все. И это показывает именно чистую энергию. Значит, я посмотрел с разными вариантами цвета. Вот по идее зеленые самые чувствительные, но точнее более яркое, поэтому более заметное. Но как ни странно, красные очень незаметные, но как оказалось самые чувствительные. То есть видно вот вот именно 130 миллиметров длиной а показывает расстояние самое большое. опять же вот если берем вот эту ленту, то видите, вот где она уже светится, а на самом посохе, уже когда вся длина есть, ну, расстояние значительно еще больше, еще в два раза больше. Конечно, я переделал. И вот этот вариант для экспериментов в комнате, для всяких разных испытаний. Это то, что я ставлю на посох. Тоже, видите, не имеет значения особого по цветам. Все оно нормально работает. В общем, обладая такой чувствительностью, вы можете довольно-таки тонко смотреть на энергию, которая вот излучается от посоха. И потом, позже, я вам объясню, в чем прелесть этого всего.